Здравствуйте, уважаемые товарищи, читатели и зрители информагентства «Ледокол». Сегодня мы начинаем новый проект Союза коммунистов, организации Клуба экспертов в столице нашей Родины – Москва. Сюда будут приходить люди, которые озабочены судьбой нашей страны, не вхождением ее, так сказать, в мировую цивилизацию, а именно нашей страны, ее самобытностью, ее национальным строительством, ее местом в мире и отсутствием эксплуатации человека человеком. Союз коммунистов ставит себе задачу построения коммунистического общества на территории нашей страны через переходный период социализма. Не так давно... У ток-шоу Соловьева прошел вопрос. Капитализм и социализм. Они постарались этот вопрос запутать так, как только могли. Мы же в своих заседаниях будем с этим вопросом разбираться и в конечном итоге придем к пониманию, что такое капитализм, что такое социализм, что такое коммунизм и как надо действовать для того, чтобы к этому прийти. Сегодня темой нашей передачи будет «Международное положение в свете международного права». Участники нашей передачи – юрист, специалист по конституционному праву, Евгений Юрьевич Варшавский. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Эксперт, член Президиума Академии Геополитики Араик Аганезович Степанян. Здравствуйте, Раик Аганезович. Эксперт, специалист, востоковед Корене Александровна Гевардян. Здравствуйте, Корене Александровне. Здравствуйте. Отсюда первый вопрос. Итак, не так давно мы все следили за положением дел на Ближнем Востоке. Объявит или не объявит Америка войну Ирану? Кто произвел атаки, на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Чем это вызвано? И поэтому первый наш вопрос к специалисту-востоковеду Карине Георгиевне. Карина Георгиевна, слушаем Вас. Александровна. Карина Александровна, слушаем Вас. А, ну, во-первых, я бы для того, чтобы разбирать именно эту ситуацию конкретно с тем, кто стрелял НПЗ в Саудовской Аравии, Хотела бы начать с того, с, со старого римского правила, кому это выгодно. А кто на этом, собственно говоря, зарабатывает. То есть возникла краткосрочная волатильность цен на нефть. Выиграли сланцевые компании в Соединенных Штатах, выбрали, выиграли страховые компании, которые страхуют суда, проходящие через... Армузский пролив. Это совершенно очевидно. Причем это второй этап. На самом деле, когда началась, в июне вернее, развернулась танкерная, так называемая танкерная война, в 10 раз подскочила цена страховки судов, проходивших с нефтью Армузский пролив. Вот вам, пожалуйста, кто выиграл. Поэтому, когда меня спрашивали о том, будет ли война, я говорил, что войны не будет. Не будучи специалистом в военной сфере, все-таки понимая немножечко, эту составляющую, я понимала, что война крайне невыгодна по самым разным соображениям. Во-первых, для войны нужен ресурс определенный, нужен человеческий ресурс. Война против кого? Объявить войну Ирану довольно сложно. Региональные страны воевать с Ираном не могут. Тут, я согласна, мне понравился образ, приведенный Сатановским в одной из программ. Он сказал, что Иран порвет все эти страны вместе взятые, как кавказская овчарка стаю кокер с панией, поэтому в данном случае это невозможно. Сами Соединенные Штаты воевать не могут, привожу цифры, которые постоянно привожу, и бы я читала именно материалы американские. 88% военно-морского флота фактически негодные, условно сейчас я это говорю, то есть это их цифры, это их данные, и 95% ударной части военно-морского флота в Соединенных Штатах. Вот и воевать там, кроме всего прочего, в самом Персидском заливе чрезвычайно сложно. Это означает полностью блокирование, соответственно, сколько там у нас проходит процентов, ну, по-разному считают, но морскими путями там не менее 10% поставок углеводородов. Uh, то есть нет мировых, если я не ошибаюсь, поставок проходит через Персидский залив. Это слишком все серьезно. Поэтому война никому на самом деле не нужна. Она не нужна uh, Трампу, который должен, собственно говоря, ее объявить. И уже не первый раз. И я считаю, что в данном случае не, не он был заинтересован в этих обстрелах. Uh, какую роль uh, в этом... Сыграл Иран, и я не берусь сейчас говорить, потому что это некорректно. Понимаете, мы можем предполагать, что иранцы могли стоять за этими, но не, не пойман не воры, поэтому некорректно само обвинение, которое тут же в адрес Ирана было выдвинуто. Более того, я хочу сказать, что в самом регионе ситуация тоже очень неоднозначная на Аравийском полуострове. Войны не хотят ни Объединенные Арабские Эмираты, ни Оман который, в принципе, Иран поддерживает, не Катар, который тоже, кстати, так, в общем, может быть, не в первых рядах, но, в общем, проиранскую, если можно так выразиться, линию проводят в этом регионе в пику Саудовской Аравии. В самой Саудовской Аравии есть часть э -э шиитской, части элиты, которая тоже совершенно в этом не заинтересована, Замечу, что ну, на это никто не обращал внимания, но там был иранский танкер, который стоял в саудовском порту. И там что-то произошел пожар, там были раненые моряки и так далее. Вот надо сказать, что саудит моряков вылечили, танкер отдали, в том числе вот они это сделали через Аман. Иранские власти, невзирая на то, что разорваны дипломатические отношения с Саудовской Аравией, поблагодарили соответствующие власти Саудовской Аравии. То есть, вот, вроде бы ситуация очень сильно накаляется, вроде бы... Вот уже тебе, вот все уже доходит практически до войны, но реальность несколько отличается от того, что нам представляют средства массовой информации. То есть, я подведу некий итог. С моей точки зрения, антииранская риторика частично, не в полной мере, но частично является некой дымовой завесой, которая призвана прикрыть те процессы, которые свидетельствует о наличии очень разных спекулятивных интересов в этом регионе. Вот. А в реальности с Ираном хотят договариваться. Я вообще считаю, что вот для, даже для того же Трампа Иран, в общем, это мечта получить такую жемчужину в корону, если условно говорить, да, то есть во всяком случае не в качестве противника и в качестве врага. Иранцы это прекрасно понимают. И последнее, что мне хотелось бы сказать. Мне пришлось, поскольку это не удается сказать во время прямых эфиров, там формат другой, и все не расскажешь. Я полемизировала с одним из наших «Яблочников», который утверждал, что вот в Иране есть реформаторы, а есть радикалы и так далее и тому подобное. Все совсем не так. Тогда пусть бы мне этот человек, я забыла его фамилию, извиняюсь, конечно, но пусть он мне объяснит, почему, например, радикал Ахмадин Эжад, который считается радикалом, таким прямо вот фундаменталистом и так далее, именно он писал письмо Трампу, и именно он обращался к политикам Ирана с предложением начать двусторонние переговоры с Соединенными Штатами. А реформаторы и либералы вроде бы в лице президента Рухани и его окружения категорически против этих, этого формата переговоров. Ну и последнее, Иран не отказывается от переговоров, но настаивает на том, чтобы эти переговоры шли не в формате, один плюс один формате в том же формате в каком было подписано соглашение по ядерной программе ирана они говорят о том что стол по-прежнему существует и они ждут и готовы к возвращению соединенных штатов за этот стол переговоров они готовы вести переговоры на эту тему понятно карина александровна значит во второй части мы коснемся и других аспектов ближнего востока. А сейчас я хотел бы попросить вас, Арай Каганазович. В последнее время э, очень оживилась какая-то, я бы даже сказал, крысиная возня в Европе и в Америке. Ну, хотя бы решение о, так сказать, приравнивании э, фашистского и советского режима. Э, будем говорить так, попытки очередные в Америке демократов, пользуясь самыми разнообразными предлогами, все-таки объявить импичмент Трампу. Значит, попытки Меркель и Макрона каким-то образом упорядочить, будем говорить, нормандскую четверку, чтобы она хоть какое-то решение могла принять. Но, на мой взгляд, все оканчивается обычной крысиной возней и ничего из этого не получается. Как по-вашему, какие процессы там сейчас происходят? Спасибо за вопрос. Значит, я начну с первого вопроса по поводу э, кто победил в Великой Отечественной ну, войне и Второй мировой войне. Почему так остро стоит вопрос в Европе? Э, почему в учебниках в США и в э, Британии э, обычно пишется, что именно вот это именно они победили, да, 7 марта у них а, мая считается, значит, окончанием Великой, Второй мировой войны, ну, победы над фашизмом, и да. И до сих пор к этому уже подключились, значит, уже советская, бывшая советская Европа, включая Польши. Вот и каждый как бы желая как бы оказаться более таким европейцем, все какие-то новые абсолютно абсурдные какие-то переделанные перевертанные факты приводит, что вот это значит и хотят уравнить, значит Гитлера и Сталина ставить на одной доске и там и так далее на одной физо. Почему это происходит? Значит, э, дело в том, что э, когда вот, период, э, в середине 20-х веков мир поделился на э, три, три, скажем так, архетипа. Значит, это либеральная, капиталистическая в лице Америки, лидером были американцы, э, значит, национально социалистическая так скажем, фашистская значит, э, в лице Германии и советская в лице Советского Союза. Ну, я должен поправить, собственно говоря, фашизм представлял не только Германия. Нет, я лидер. Если, да, если, если, если, если мы посмотрим, да, то Ислания. вся Европа, да. собственно говоря, в той или иной степени была да. фашистская. Да. Ну, в общем, лидером, лидером были, значит, началась Германия, значит, вот они такие люди порядка. И вот между этими тремя, тремя вот проектами мир... Искал вот по какому пути развиваться. И вот сошлись вот это два лагеря, национально-социальная Германия и вокруг него объединенная, объединенная Европа, вся Европа да, и Советский Союз. И вот здесь значит такой есть метафизический вопрос. Да, значит На чьей стороне был Бог в этой войне? Потому что Бог должен стать на стороне добра. Бог не может позволить, чтобы некое мировое зло победило на нашей земле. И вот в этой войне побеждает атеистический Советский Союз. Да? Значит, мы, конечно, тогда в советское время не признавали существование Бога, но весь западный мир, весь мир признавал этого Бога, и Бог, оказывается, стал на стороне советского народа, советского Союза, и советский победил. Значит, советский народ стал богоизбранным народом великомученникам и богоизбранным народом. Вот этот вопрос, вот этот вопрос никак не дает поко, покоя вот исключительной нации, американской, да, и вся вот эта европейская, аглосаксонская и так далее вот, э, элита. И если помните, был такой очень интересный эпизод, э, разговор между Сталина и Жукова. Когда Жуков возмутился у Сталина, говорит, что почему так европейцы, американцы На нас так и так далее Ну а что ты хотел? Твой отец кем был? Он говорит, там по-моему Плотником, а у меня, говорит, сапожником Вот дети сапожники и плотника Победили цвет европейской Армии, аристократии, аристократии. да, и вот они это не могут простить нам. Вот. И вот эта обида, вот эта ненависть остается до сих пор. Европейцы и американцы, они теперь поняли, что нужно отнять у советского народа, у России, отнять эту победу. Потому что мы как бы живем этой победой, мы воспитываемся этой победой, мы вдохновляемся этой победой, да, и как надо же, и не забываем этой победой. В этом направлении они сделали колоссальную работу, колоссальную работу провели а, запад, европейцы, американцы, когда начались у нас реформы 90-х после развала Советского Союза, естественно, переписывали учебники, там где... Финансировал, кстати, Джордж Сорос эти учебники. Там в учебниках, значит, про Сталинградскую битву можно было там три строчки читать, а вот как американцы там, да, да, это англичане в Африке там, Эль -эл -эль. по три, по четыре страниц там писали, да. то есть, ну, сейчас, вы знаете, сейчас вообще анекдот. Там рассказ сейчас о некой польской бронетанковой дивизии Дизи, да. Франции, да, да, которая да, якобы да. там разбила трех три немецкие, и это означало перелом во Второй мировой войне. По этому поводу хорошо сказал маршал Кейтель, правда, французам. Да, и тоже ми... нас победили? Да. Да. Это тоже, да, Но должен я вам сказать, Раик, я не согласен насчет Богоевской нации. Мне вспоминается один очень интересный разговор. В сорок седьмом году, когда Советский Союз предпринял определенные действия в отношении униатской церкви, чтобы лишить бандеровцев, будем говорить, идеологического обеспечения, воспоследовала нота Папа Римского. И Папский Нунций в Москве добился того, чтобы его принял лично Сталин, uh -huh. как представитель этого министра. И он сказал, вот Римский Папа категорически возражает против того, что преследуются верующие в вашей стране. И вот он сказал, Римский Папа протестует, а сколько у него дивизий? Mm -hmm. Понимаете, здесь вот здесь не, не Бог не Не-не-не, вы, наверное, неправильно меня поняли. Здесь не идет речи о вере, а о религии, да. Ильич, Можно кратикую справочку по богоизбранности? Да, пожалуйста, Владимир Юрьевич. Просто с юридической точки зрения, поймут меня те, кто служил в армии. Богоизбранный возможен формат, но в этом случае Господь должен об этом сообщить не самому избраннику, а всем остальным. Как назначает сержанта царь и Бог во взводе, ну, командир взвода, он это сообщает не ночью, рядовому будущему сержанту, а строит взвод и всем говорит, что вот этот человек теперь сержант. И все будут Вы Понимаете? Поэтому, если кто-то объявляет себя богоизбранным в единоличном качестве или как, допустим, народ, он это должен сказать не он, а вот, кого он упомянул в Ну, видите ли, в чем дело. Религия, она всегда использовала конъюнктуру. В противном а случае это миссия. Если вас я, э, одарили какими-то качествами, какой-то задачей, которые вы в этом мире должны выпать, выполнить, так и выполняете. По результатам мы посмотрим. А статус? тем более избранного, он, соответственно, кто автор, тот, собственно, должен всем окружающим объяснить, что вот этого человека или эту нацию не трогать, это мои. В этом Понятно. случае это работает. А Понятно. Несправ... Да, мне тоже хочется пару слов сказать значит, у этого решения, которое принял Европарламент который на самом деле совещательные органы имеет рекомендательную только функцию так что это просто обидно чрезвычайно, но давайте вот без гнева и пристрастия попробуем это дело рассмотреть, это имеет для нас серьезный удар по нашему внутреннему контуру, который связан с нашей верой в победу и сакрализацией этой победы и это один из моментов который объединяет нас всех. Вот я в этом году ходила с итальянцами, с потомками итальянских партизан, для которых огромная была честь, что их пригласили в Москву, и они шли по Москве с портретами своих предков, с гордостью их несли и были счастливы. И до сих пор мне пишут письма об этом, обо всем. Поэтому я немножечко дело ощутила и видела самых разных людей. Меня очень тронули молодые таджики, которые несли портреты своих дедов. Вот. Это отдельно. Значит, Нам это обидно, и мы, нам обидно, что пересматривается история. Это уже об этом говорилось много. Есть и другой контур, внешний, который касается переформатирования всей и европейской, в том числе, идентичности. А, о чем на самом деле сами европейцы, которым, которым это обидно, начинают тоже очень серьезно об этом говорят и относятся протестно как раз к этому явлению и э, с возмущением, но э, пока на таком, прямо скажем, слабом куларном уровне, но как-то люди реагируют на это, потому что рушат их идентичности. И это связано с тем, что э, это не просто, это еще и попытка, вот здесь мне хотелось бы Евгению Юрьевичу задать тоже, кстати, этот вопрос, я напомню, что решение о создании международного трибунала принимали союзники, правильно? И фактически, и судили конкретно, это было беспрецедентное решение, потому что судили именно идеологию да, и организации, которые воплощали эту идеологию. Потому что судили не народ немецкий, да, верно ведь? Вот. А, скажем, те же военные, они несколько ин, иномы. Военные. Да, воен, да то есть они были, да, и, и так далее, и так далее. То есть СС была признана организацией преступной и так далее, их судили совершенно особо. То есть я хочу сказать, что было подписано решение. Это решение было подписано. А, несколькими странами, кстати, Франция, которая Всеми в этом участвует, учен... да, совершенно верно, Совет, Совершенно верно. Далее постоянно. параллельно с этим было, было принято решение об учреждении ООН который входит в Советский Союз, с моей точки зрения, то удар по этим международным институтам, я хочу сказать, что это решение бьет не только по нашей чести и по нашей исторической памяти, и э, попытки как-то ее разрушить, внедрить нам вирус комплекса неполноценности и так далее, и тому подобное. Я хочу сказать, что идет чрезвычайно э, опасный процесс сноса международных институтов, вопрос что взамен, но в данном случае это вопрос риторический скорее, поэтому вот может быть вы немножечко осветите вот эту юридическую... Я бы хотел дополнить, причем Евгений Юрьевич возьмет руку. Нет, не надо. Товарищи, здесь вопрос, вы все правильно говорите, но здесь вопрос намного серьезнее. Вот давайте мы зададимся вопросом, а кто победил в Великой Отечественной войне? США. Советский народ. А советский народ без управления мог бы победить без структуры? Нет, конечно. Нет. А структура эта была создана как структура диктатуры пролетариата. И против нее выступила диктатура буржуазии всей Европы. Вот чего нам не могут простить. То, что диктатура пролетариата победила диктатуру буржуазии европейской. Вот почему пытаются пересмотреть. Ведь капитализм сейчас находится в очень тяжелом кризисе. И прекрасно понимают, что все, период капитализма кончается. Все попытки каким-то образом переформатировать капитализм, ввести его в либеральный глобализм для того, чтобы от свершинка, так сказать, проекта модерн свести это опять в неорабовладение через либеральный глобализм. Но ведь есть другой вариант. Ведь разница в доходах между трудящимися и буржуазией крайне велика. А это всегда очень серьезный кризис, который приводит к революции. И вот сейчас они это пытаются. И вот пересмотр того, кто победил в Великой Отечественной войне, как раз и есть отрицание того, что победу в Великой Отечественной войне одержала диктатура пролетариата, одержала победу над диктатурой буржуазии Европы. Ведь посмотрите, ведь все эти люди, которые приравнивают Сталина и Гитлера, они воевали в Великой Отечественной войне на стороне Гитлера. Значит, войска на нашу территорию вводила Финляндия, вводила Венгрия, вводила Румыния, вводила Италия. Вводила Словакия, вводила Испания. Но две дивизии СС французские, одна из которых потом защищала против советских войск в Христах. Дивизия СС Шарлемань. Я напоминаю, что дивизия СС это добровольческие соединения. Вспомните Аковцев в Польше. Они убили больше советских солдат, чем немцев. Вспомните Бандеровцев. Они убили немцев, там, не то 120, не то 130 человек, а убитые наши солдаты исчислялись тысячами. Вспомните войска в Афганасе с Прибалтика. Вспомните мусульманский легион. Вот те самые невинные народы, которые сейчас оправдывают. А ведь они массово дезертировали из Красной Армии и создали мусульманский легион, который воевал на стороне фашистов. И вот это все шло против диктатуры пролетариата, которая была в Советском Союзе. И диктатура пролетариата оказалась сильнее. Она смогла создать такую структуру народного хозяйства, которая выдержала практически без помощи. Тут сейчас нам рассказывают про ленд лиз Но ведь ленд лиз это чуть больше 4% от всего произведенного в Советском Союзе. И вы посмотрите. Ведь не случайно, когда создавалась Организация Объединенных Наций, Сталин ведь не хотел создавать ее вообще. Участвовать в создании Организации Объединенных Наций должен был посол в Соединенных Штатах Громыко. И только после смерти Розвельта, чтобы отдать должность человеку, который действительно помогал Советскому Союзу, старался помочь в Великой Отечественной войне, туда поехал министр иностранных дел. Все остальные были представлены главами государств. А у нас министр иностранных дел. Более того, Сталин спокойно заявил, что представителями кроме СССР будут, как создатели СССР, Украина и Белоруссия. Закавказской федерации тогда уже не было. И Украина и Белоруссия, они члены учредители Организации Объединенных Наций. Ни больше, ни меньше. И самое главное, что вспомните, ведь бешено сопротивлялась Англия созданию израильского государства в Палестине. И именно Сталин сказал, оно там будет. И когда англичане попытались задавить Израиль, пять арабских государств, причем иорданская армия, это, собственно говоря, арабский легион, то есть штатный корпус английской армии со всем штатным вооружением. Именно Советский Союз тогда помог Израилю, передал оружие э, трофейное через Прагу, передал э, Израилю. Как отблагодарил буржуазный мир, это отдельный разговор. Но тогда победа диктатуры пролетариата никем в мире не оспаривалась, потому что это был факт. А сегодня, в период тяжелейшего кризиса капитализма, когда он разваливается, когда все ясно понимают, что капитализм может обеспечить нормальное существование 10% населения Земли, при том, что 90% должны на него работать, он сейчас ищет пути. И в том числе этот путь, выхода из кризиса, это обвинение Советского Союза в том, что такая же тоталитарная держава, как и Гитлер. А что касается совести, ну как могут, какая совесть может быть у побежденных, которые шли вместе с Гитлером? Ерунда это все. Не, не было и нет. Извините, Евгений Юрьевич, прошу я, вас. Можно, Маргануш, мы же договорились, что, то, что отвечаем на вопрос а, и потом передаем друг друг другим а, спикерам, да? Угу. Но вы меня перебили и вы прихватили, и все. Прошу вас, прошу просить и продолжать. Возвращаюсь я вот этой теме, значит. Да. Дело в том, что на Западе Россию вообще не воспринимают как цивилизованную, как цивилизованную нацию Дело в том, что вот, э, кроме того, что они бесятся, что Советский Союз победил они хотят сделать так, чтобы э, понимаете, чтобы вот русский народ не имел права претендовать э, на скажем так э, статус цивилизованной нации Почему? Потому что они хотят Выдать Россию, как некие страны варвары, а варвары, они не могут э, иметь героику, они не могут быть благородными, они не могут быть великодушными, потому что они варвары. Поэтому Россия, не важно, была ли там пролетарская диктатура, или монархия, или либеральная Россия Ельцинского периода, или сегодняшнего непонятного вот этого э, вида России, Просто она не нужна ни по каким соусам, просто нельзя, Да, не нужна. Поэтому на, на, на Западе а, именно поняли, что а, стержень современной, современной России это победа в Великой Отечественной войне. Вот эту победу надо разрушить, нужно вот этого а, образа. Вот эту героику разрушить, тогда и русский народ оно рассыпется, потому что ни героики, ни славы, никаких побед, ни благородства. В общем, поэтому он как бы как варвар должны исчезнуть. Стать добычей или Китая, или Запада, вот, или там исламского мира. Поэтому в этом ключе, значит, идет такая нешуточная борьба. И, кстати, они добились того, что когда Советский Союз развалился, Значит, либералы, которые пришли к власти, я вам напоминаю, что именно они начали обвинять уже значит коммунистов в преступлениях, Сталина в преступлениях. Им они, они запретили показывать а, художественные фильмы по Великой Отечественной войне, а, потому что якобы, я помню эти слова, там немцов был, там и так далее. Ну, сейчас мы дружим Европой и Германией, для них это такой стресс, давайте не будем показывать. Мы сейчас дружбу начинаем mm -hmm. с германским народом, давайте не будем. А дальше пошло уже а, запрет, значит, празднования 9 мая, запрет на а, знамя по Победы. Это все было у нас в России. Я помню, когда мы в Петербурге хотели проводить эти акции, мы каким боями брали эти права, это право, чтобы проверить марш победы, честь победы. Понимаете? И сегодня это мы видим вот, десталинизация проекта. Наш Дмитрий Анатольевич Медведев любит эту тему, значит, у нас даже в новостях ну, этих а, итоговых выходит немножко подавить себе Стали маленького Сталина там и так далее. Вот ну, этот уже. самый Станкевич это любит. Да, очень. не только Станкевич, но ну, и, да, да. А, ну. и вот, вот, вот, вот А я, вы знаете, ключе. не был членом КПСС. Да. Я тоже не был. Да. Значит, и в, в этом ключе, значит, в таком вот формате мы сегодня находимся в такое, в таком, в такое время, что у нас нет никакой идеологии, как нам, как нам вести себя? Мы только сегодня спекулируем, паразитируем вот на это прошлое. Современно сегодня ничего мы не создаем, да? никаких новых да, ценностей, концепций, идеологических и так далее. Идеология-то сегодня... есть у конечно, говорить. есть. Буржуазная она, идеология да. во всей красе. Ну, она даже никакая, она, понимаете, она буржуазная она как по сути. Но вот когда вот общаешься, вот они как бы, да, вот у нас есть... Коррумпированная элита, да? вороватая такая, саранча такая, знаете, вот это а самое... Конечно. Значит, вот, вот запускаешь ты их вот это самая страну. Все, угу. снесет и чистое поле, да. А, вот помните, вот это, значит, выкуп счетной палаты Красноярский как рассказывал, как они, вот этот, значит, губернатор, его команда... Но тема 47... будет да. у нас во второй части. Да. Да. да, нет, я просто привожу... Так вот, значит... Теперь, значит, на Западе идет такая внутренняя такая борьба да, между социал националистами это вот те, которые значит, требуют на кого-то такого национального возражения, и вот это либеральное крыло. То есть мы возвращаемся опять значит, в начале 20 века, в конце 19 века. Трамп заявил, что везде должны победить националисты. До этого его советник Беннон приехал специально в Европу и начинал это движение. И мы видим, что на выборах последних европейских, один за другим побеждают эти националисты. То есть мы возвращаемся к круги свои. Опять же, значит, будет в Европе националистическая такая, значит, полуфашистская, ну не явно, но, но по сути фашистская, значит, элита. Значит, и напротив этого стоит некая такая аморфная Россия не имеющий четкой идеологии, не имеющий четкой доктрины и так далее, на востоке стоит мощный Китай коммунистической такой социалистической, да, четко зная цели, задачи, как бы план, когда, что надо достичь и так далее. Вот между этими блоками, значит, стоит Россия. Вроде мы сильная страна, вроде у нас мощная армия, мощное вооружение, все мощное, но но мы видим, что нас везде вот как бы так деликатно так оттесняют, вытесняют. Мы видим, как они издевались нашими дипломатами, американское посольство, вот эти значит, санкции и так далее. Но но я вижу, что есть какие-то такие проходят, происходят в Европе, такие тектонические процессы, которые, в общем-то, заставляют европейцам, как говорится, найти себя. Вот тоже они не знают, они американские, как бы, такие вассалы, или они, как бы, какие-то суверенные страны. Германия это однозначно вассал. Да? Это я даже тут вспомнил. Э, ну, это, назовите да? мне хоть одну европейскую страну, которая не является вассалом США. На данный момент поп... не, не пытается, Но... пытается сопротивляться, пытается. Я не говорю, что это еще не важно, пытается Франция. Очень слабым лидером своим. Швейцария... Швейцарию заставили. Нарушить коммерческую тайну американца. Открыть да, счета. счета. Так, так открыл, что это все уже всё. Все все все. Вот это уже вассал. Да. Нет, если подчиняется, уже вассал. Если я говорю, нарушай свои законы и ты нарушаешь, Значит, тут что говорить? Вот. Поэтому, значит, европейцы так ищут какого-то союзника. Они, в общем-то, понимают, что Россия, если будет дрейфовать в сторону Китая, то да, европейцам еще это хуже будет, потому что они, им нужно допуск под нашим ресурсам дешевым, да, газ, нефть и так далее. А если конфликтовать все время с Россией, то Россия, естественно, будет дружить с Китаем, то есть все наше богатство достанется Китаю. Вот. И, к сожалению, отсутствие вот этой э, доктрины, геополитической доктрины, отсутствие идеологии, нас э, держит в состоянии некого такого э, э, желаемой добычи. Как сказал Бржинский, что Россия это приз победителю битвы между Востоком и Западом. Понятно. Короче говоря, Великий мудрый русский народ по этому поводу придумал одну очень интересную пословицу. «С медведем дружись, а за топор держись!» ну, да. Прошу Я вас, Евгений... Я... Евгений Юрьевич. Да, ну, мы тут немножко вот э, походили, забрели в разные зоны, так сказать, э, соседние с изначальной темой, которую мы вроде поставили, но мне хотелось бы несколько слов о международном праве все таки сказать именно так сказать, в политическом разрезе, то есть какое отношение имеют достаточно сухие правовые материи в общем, к реальной живой жизни. Вот как раз тот редкий случай, когда связь, что называется, прямая и совершенно непосредственная. Пару общих слов, чтобы просто было понятно, о чем речь. Международное право, в отличие от привычных отраслей права, не имеет субъекта. То есть, нарушая, допустим, правила дорожного движения, есть какая-то высшая сила, которая вас может приструнить, оштрафовать, лишить прав и так далее. Международное право, оно договорное. Я бы сказал, так сказать, э, конвенциальное. И на сегодняшний день вот, э, э, эта э, ситуация, как конкретно правовая в мире, она очень интересная. У нас в середине прошлого века с созданием ООН Возникла новая институция, возник ООН. Ну, до этого был э, еще Лига Наций, но не будем, так сказать, углубляться в 30-е годы. У нас появилась международная такая форма договора, конвенция с открытым так сказать, членством, то есть туда мог вступить кто угодно, которая представляет собой не, не просто двусторонний. Договор двух или там более субъектов там, по поводу прошедшей войны, кто что захватил, как, как, как по, по Портсмутскому или там, кучу Карнаджинскому миру, кому что пришло, у кого что ушло, а какая-то институция, которая имеет функцию наднациональную, по договоренностям тех, кто туда вступил. То есть э, роль ООН как международного института – это не только фиксации результатов прошедшей мировой войны. Но ы... это... Ы... Легализация Советского Союза как субъекта международного права, причем высшая из возможных. Советский Союз был учредителем ООН, вошел в Совет Безопасности как постоянный член с правом вето. Если брать коммерческие аналогии, в наблюдательном совете нашего глобального, так сказать, акционерного общества Советский Союз получил блокирующий пакет. Не контрольный, но блокирующий. Он имел право вето в органе, где всего пять членов постоянно. Таких же, как он. Это как раз по результатам Второй мировой войны. Напомню, что на середину прошлого века одни США составляли порядка 52% мирового промышленного производства. СССР максимум 15-16 и при этом он смог нанести военное поражение объединенному западу в лице так сказать еврорейха тогдашнего и соответственно заставить их подписать итоговые документы на своих условиях и это и одна из функций это он это, это как международный институт это Фиксация и защита этого положения, сложившегося по результатам Второй мировой. Туда же, кстати, входит упомянутый здесь, не совсем на Нюрнбергский трибунал, который тоже институт именно этот. Почему он отличается от простого международного договора там, с двумя или более членами? Он устанавливает определенные международные стандарты. Например, вводит понятие военного преступления. То есть, что можно делать военному, что нельзя – Почему бомбить э, военный завод можно, а Дрезден нельзя? И чем отличается партизан от, соответственно, военнослужащего, от простого невооруженного человека. Но они будут читировать Женевскую конвенцию, кстати, рекомендую всем почитать. Это единственный из неизвестных документов, который практически безупречен, и его можно читать, ну, просто, вот, как сказать, вот, праздник души на сердце, Там реально очень прозрачный и очень красивый юридический язык. И вот эта система созданная, в 1945 году, сейчас находится в стадии разложения и распада. А, потому что ну, он в свое время, как инструмент международный, пытался играть роль наднационально. Напомню, что в 50 е годы Советский Союз в Корее воевал не с Америкой. Он воевал с ООН. Войска ООН, такие вот белые броневички с черными буквами United Nations, ползали по всей Африке. То есть международная организация имела в своем составе вооруженные силы и имела инструменты правовые определять, что хорошо, что плохо. Вот ты агрессор, а вот ты пострадавшая сторона, а вот ты миротворец. И я миротворец, я туда ввожу свои войска и развожу мирю враждующие стороны. То есть вы понимаете, это не совсем равное положение. Вот мы все одинаковы, а вот он выше. Именно это сейчас подвергается ревизии. При этом в саму систему ООН встроена защита именно СССР. СССР зафиксирован в документах ООН как победитель Второй мировой войны. Поэтому приравнивание Советского Союза, Гитлеровской Германии, коммунизма к фашизму – это нарушение действующих принципов международного права. Потому что любая страна, которая ввела у себя уголовную ответственность за советскую символику, крошит бублик на устав ООН. И этим... Аргументом почему-то в публичном пространстве никто не пользуется. Все блеют. Какие вы нехорошие люди. Обидели собачку, там обидели там мышку, там наплевали в норку и все такое. Пытаются так сказать, в публичном, опять-таки, пространстве, не будем тыкать пальцем в таких коммунистов, что вот нехорошая Польша, нехорошая, там, вот эта вот такусенькая Прибалтика, там, вот они вот там, вот нас обидели, вот наплевали на могилы отцов, все такое, и вот уходят плак, плакать в сторону. А... Речь надо ставить о том, что это международные преступники, уголовные. Им сидеть надо. А в какой инстанции это подавать? Вот так раз в Там как раз для этих целей придуман международный уголовный суд. У -у -у. Спасибо. Вот Вопрос в другом, кто его контролирует насколько успешно будет подобного рода, такого рода юридический дебаш, но если вообще этот вопрос замылить вообще этим инструментарием не пользоваться, так еще в Древнем Риме написали, право написано для бодрствующих. Если ты лежишь и не защищаешь свои права, то вам доктор. Понятно, Евгений Юрьевич. Только вот. давайте мы с вами в этом вопросе отделим мухи от котлет. Международное право всегда Он пишет победителю. Вот кто победил, тот и пишет я, право. Я, с вашего позволения, чуть-чуть продолжу этот, этот тезис. Дело в том, что в настоящее время технически снести нынешнюю систему международного права и ее стержень Организацию Объединенных Наций возможно. Проблема в том, что мы не можем. Не то, что, не, речь не о том, что мы не можем вернуться в прошлое, я сейчас очевидные вещи не обсуждаю. У нас нет сейчас в мире ситуации, позволяющих воссоздать систему не ООНовскую, но такую же по рангу. Если мы сейчас снесем Совет Безопасности ООН, наплюем на устав, там, значит, скажем, все все это устарело, потому что это проклятый красный цвет, там присутствуют клятые коммуняки и все такое прочее, не вопрос, снести ООН мы сможем, мы имеем виду мир. Мы ничего построить вместо него не способны. Это я с вами соглашусь. Поэтому, кстати, это тоже аргумент, потому что те, кто претендует на так сказать, новую роль, типа вот мы устанавливаем новые моральные ценности, вот либеральные, свободные, демократические, там Грета Туненберг и все такое прочее, главное экология, там всякие красные и зеленые, нас не интересуют, это все фигня, главное, чтобы он, слой, не дай бог, не истончился. Вот, это все. Должно ставиться в замечательную позицию, как, что вы выступаете против последней скрепы, объединяющих нас во что-то цивилизованное. Разрушите он, вернетесь обратно в племенное общество, только на некоторое время у вас будут еще пока не стукшие ядерные боеприпасы, которые надо утилизировать, пока они еще, так сказать, не прокисли. Желательно вот путем запуска. Ну, ну, на... Понимаете, Евгений Юрьевич, все правильно. Я с вами не спорю. И никто из коммунистов не ставит вопрос о сносе. Да, армии. извините, ради бога, просто уточнение, под коммунистами я имел в виду э, такую очень широкую категорию, в которую входят одновременно. Меня, меня это поражает, но тем не менее в общественном сознании. Сталин коммунист, Горбачев, Горбачев коммунист, значит, Ким Троцкий, тоже коммунист, Ким Чен Ир, коммунист. Но почему-то Путин не коммунист. Видели, в чем дело. Я <смех> этого сам понять не могу, объяснить тоже не могу. А я послушаю. могу. И поэтому, э, э, с вашего позволения, вот, не надо вот, э, так сказать, вот, э, ну, как сказать, я не свою в данном случае точки зрения высказываю, то есть это вот не ко мне претензия. Нет, я не о том. Но, значит, понять, что такое коммунист и не коммунист, очень просто. Когда человек говорит о том, что наша цель общественно-экономическая формация с общенародной и собственной производства, это коммунист. Когда человек допускает всякого рода изыски в виде многокладной экономики, кем бы он себя ни называл, он пособник буржуазии. Это достаточно просто. Но ведь поймите правильно, Евгений Юрьевич, это, так сказать, отступление. Международное право сегодня превратилось в шарик для малого тенниса. Все бросают друг друга этот шарик и кричат, вы нарушители международного права. Другие говорят, нет, вы нарушители международного права. Скажите мне, пожалуйста, а почему до сих пор не создан, как говорится, собственно говоря, документ под названием Вот как Уголовный кодекс, там, допустим, Кодекс международного права? Почему это не создано? как по-вашему? Ну это как раз очень просто. Вы, кстати, эту идею, можно сказать, продолжили. Она существовала в природе, и один из генеральных секретарей ООН, если кто помнит, Дагмар Хаммершель, он, соответственно, эту идею двигал совершенно серьезно. Он собирался превратить ООН в мировое правительство. Ну, я уже упоминал, что Совет Безопасности ООН, если так вот брать его аналогию, так сказать, в уставе это не написано, просто именно как аналогия. Это наблюдательный совет, вот, если представляете струк структуру акционерного общества. Если добавить наблюдательному совету совет учредителей и генеральную или исполнительную дирекцию, о чем, собственно, и вел речь Хармашин, только он не употреблял эту терминологию, так сказать, говорил существенно, так сказать, красивше, и, так сказать, с первого раза не поймешь. Но он именно пытался превратить он в инструмент мирового управления. Он воевал за это. Но Кстати, по, правда и, правда... как раз по этой причине, mm, значит, да. э, как раз вот в бельгийском Конго, в общем, как буквально выяснил, бельгийский летчик его избил. До этого-то он немножко в НАТО повоевал, но это отдельно разговор. Это, я сейчас без моральных оценок, mm, просто да. говорю, что э, идея наднационального мирового правительства была на грани реализации вот где-то в 50-е э, по первую половину 60-х годов потом соответственно опять-таки э, те кто реально контролирует экономику нашей планеты решили что картельный сговор выгоднее. эту систему эту идею торпедирует ну, вот и этот сейчас картельные мы... сговоры привел к тому что в мире извините меня Ничего невозможно понять. Вот. И реально только сила. Вот, правильно. И проблема Российской Федерации в том, что в нынешней правовой системе она бессубъектна. Российская Федерация правосубъектность утратила в тот момент, когда прервала правопреемственность со своими предшественниками. Вот все почему-то упорно, в том числе в прямом эфире, заявляют, что Российская Федерация является правопреемником. Этого не написано СССР. в да. до Монгольской Руси, без разницы. Это должно быть где-то написано. Я напомню, когда образовывался СССР, простите, РСФСР образца 18 -го года. В 17-м ее не было. Был второй съезд Советов, на котором была принята декларация, в которой в статье 2 было провозглашено. Мы создаем... Государство рабочих и крестьян. Там не было ни слова о том, что, мы, что государство рабочих и крестьян будет правоприемником Российской империи. Ее грохнули еще в феврале 17 го Кстати, не большевики. Но после этой декларации, после подписания союзного договора и до 1945 года, когда был подписан устав ООН, Советский Союз проходил сложный путь внутренней и внешней легитимации своего положения. Напомню, что Соединенные Штаты признали СССР в 1933 году. Что, кстати, совершенно не мешало Советскому Союзу существовать до 1933 года и с той же Америкой торговать в полный рост. А после 1933 года еще вместе воевать в Великой Отечестве. То есть и внутренняя легитимация СССР тоже проходила в сложные этапы. Я вот только вот в период с 18 по 1941 год насчитал порядка полутора десятков попыток военных переворотов, но считая только те, что со стрельбой и трупами. Вот. Чаще, чем выборы в демократических странах. То есть внутренние легитимации тоже были в Советском Союзе проблемы э, разного рода, но они закончились условно 17 7 ноября 1941 -го года, я имею в виду внутренние, когда товарищ Сталин принимал военный парад на Красной площади. Именно тогда, собственно, внутренняя легитимация состоялась, что называется, де-факто. То есть народ, он и раньше, в принципе, подозревал, что большевики не врут. Но когда вот это вот было в осажденном городе, вот это как вишенка на торт. Понятно, что этот процесс был в 22 июня на границе, и потом под Москвой и так далее. Но именно как вот главная гайка, он состоялся именно в день военного парада, а юридически это завершилось... В 1945 году подписанием уже международных документов, так, кстати, видео, и отказ от этого наследства требует ответа на вопрос, вы, собственно, кто и откуда вы взялись. То есть мировое, международное право понимает такие ситуации и допускает их. Есть такая форма, она называется односторонняя сецессия. В ходе КОИ можно образовать, в принципе, все, что хотите. Кстати, крупнейшая страна в мире, которая образована путем односторонней сецессии, это Соединенные Штаты Америки. Они довольно спокойно утопили британский опий, простите, чай, в Бостоне и, соответственно, объявили всем, городу и миру, что вот мы теперь с Британской империей совершенно отдельны. Вот. Но при этом никогда Джордж Вашингтон не претендовал на место в палате лордов и не требовал по поучаствовать там в работе там, Банка Англии, или там парламент или еще что-нибудь в этом роде. Мы вот отделились и строим свою страну. У них получили Соединенные Штаты. Хорошие и плохие, опять-таки, вопрос отдельный. Но, по крайней мере, было, была декларация. Мы, другие, мы от вас отделились, вот наша граница. Российская Федерация в этом смысле фантастическая, такая вот сложная сборная позиция, когда выгодно Соответственно, мы это самое в случае чего нет, клятый совок мы от него, мы его победили и все такое прочее. Вот здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем. Да. Очень интересная отдельная тема, но вот боюсь в три минуты ее в общем уложить будет совок. А мы у нас мы сейчас объявим перерыв.